Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам расскажу, что такое полицейская школа, кому она нужна и как туда поступить. Если вам эта тема интересна, обязательно продолжайте смотреть дальше. Не забудьте также подписаться на канал, поставить колокольчик и поставить лайк под этим роликом. Что же такое полицейская школа? Полицейская школа. С польского переводится как послелицейная школа. Это учебное заведение, которое позволяет вам получить профильного профессионального образования. Обучение в таких школах в основном акцентируется на практическую сторону. Без излишней истории и отвлечения на предмет, не связанные с будущей профессией напрямую. Для лучшего понимания полицейная школа это примерно наш технику Или колледж, то есть что-то между среднепромежуточное, между средним образованием и высшим образованием. Профессии, получаемые в таких школах, в основном определяются государством. Именно они ставят те профессии, которых не хватает в соответствии с потребностями рынка труда. Итак, на каком языке проводится обучение? Обучение проводится исключительно на польском языке. Некоторые школы предлагают дополнительные курсы польского языка для своих учеников. Иногда это бывает платно. Также есть практика, когда в школах дополнительная программа проводится на русском или украинских языках. Но основная программа обучения идет именно на польском языке. Как же выбрать полициальную школу? Полициальные школы расположены практически в каждом городе, как в больших городах, так и в маленьких городах. Условия обучения, стоимости и некоторые нюансы могут незначительно различаться и нужно узнавать конкретно в той школе, в которую именно вы хотите поступать. Только лица, достигшие 18 лет и старше, могут поступить в полициальную школу. Однако верхнего возрастного ограничения нет. Начало занятий возможно в два этапа, сначала сентября или марта. Поэтому, если вы в этом году собирались поступать в полициальную школу, поспешите. Как правило, полициальные школы не помогают в трудоустройстве. Но иногда работодатели сами обращаются в полициальные школы за кадрами, и тогда школа может рекомендовать работодателей своим выпускникам. Как проходит обучение? Различаются очное, вечернее, и также самое удобное для тех, кто хочет работать, это заочная форма образования. График работы зависит от конкретного учреждения, но чаще всего заочника предлагают занятия по выходным, каждую неделю или один-два раза в 14 дней. Общая длительность обучения приблизительно от 1 до трех лет, смотря какую профессию вы для себя выберете. При поступлении в полициальную школу не проверяют знания, вашего польского языка, то полициальные школы не требуют вступительных экзаменов. В конце каждого семестра учащиеся сдают экзамен, и если этот экзамен не будет сдан, вас просто могут отчислить. Образование в полициальных школах может быть как бесплатным, так и платным. Иногда бесплатное образование может быть весьма условным. Некоторые школы при поступлении ученика берут вступительный сбор различные гарантийные взносы, оплату страховки и многое другое. Поэтому, прежде чем подписывать договор, внимательно читайте его. Если вы не знаете польского языка, попросите знакомых, которые смогут вам в этом помочь, чтобы в дальнейшем у вас не было сюрпризов. Почему это важно? Потому что образование в полицейских школах очень популярно среди иностранцев в Польше. Где есть спрос, там всегда находятся мошенники которые пытаются обмануть и заработать. Всегда читайте то, что подписывайтесь. Также некоторые школы могут начислять вам штрафы за прогулы. Какие специальности можно получить в полициальной школе? Можно получить такие специальности, как ортопед, техник, флорист, ветеринар, оптик, фармацевт, детский опекун, техник, телеинформатик, массажист, косметолог. Помощник стоматолога, техник администрации и многое другое. Какие плюсы полициальной школы? Во-первых, можно улучшить профессиональные навыки или получить новые знания, если вы идете на какую-то новую профессию. Значительным плюсом также является то, что при поступлении вам абсолютно не нужно сдавать никаких экзаменов. Достаточно аттестата со средней школы. Также выпускники таких школ могут подать документы на карту побыта со свидетельством окончания школы и получить децизию, без указания в ней работодателя, что в дальнейшем упрощает порядок смены работы, а также не обязывает заново переподаваться на новую карту. Какие документы нужны? Во-первых, это ваш школьный аттестат. Иногда требует заверенный перевод на польский язык. Ксерокс паспорта, фотографии две штуки, такие как и для обычной визы Медицинская справка, форма 086 А для некоторых специальностей также требуют пройти медосмотр Направление дают в школе